У нас есть немного времени до встречи с директором. Куда-нибудь заехать? Не нужно. Останови. Прямо здесь? Езжай без меня. Что? Что ж. Так... Слишком уж просто. Что? Значит, просто. У проклятия особого уровня не зря такое название. Я занял твою гордость. Нет. Ты меня сейчас повеселишь. Повеселю тебя, говоришь. Угольки. Пришел ко мне-то, действительно. А что... Умно. Получай еще. Разве это истинная жизнь? Даже сложная, и мы ведь это уже проходили. Давай что-то другое. Фу. Я коснулся тебя и убил. Увы, но коснулся ты бесконечности, что была между нами. Давай руку. Но ну, жена ну, уже. Ну давай смелей. Ладно, посмотрим, что будет. Меня не пускают. Это и есть бесконечность. Мы могли бы просто пожать друг другу руки. Не стесняйся. <смех> вот еще. Сближение. Расхождение. Техника инверсии. Красный. Прекрасно. Но ты умрешь, Джага. Раз не могу ударить, затяну его в свои владения. Извини, я здесь. А? Заждался. Чё? Чё? Представляю тебя, Юджи и Тодори. Я защищу вас. Я не уйду. Ого. Юджи! О, учитель Годжа? Что хотели? Прогуляемся, Юджи. А? Я расскажу тебе о вершине, расширении территории. Почему мы не уходим под воду? Мы переместились. Переманите Сукуну Рёмана и Юджи и Тодори на свою сторону. Пацан что, щитом тебя послужат. Щитом? Он просто зритель. Ну... Но... Ты не думай о нем. Сражайся. Ведь ты, слабачок. Не сознавайся, не Это слабак? Не бойся. Расширение территории. Гроб Стальной горы. Расширение территории. В исправительной колонии выдели незавершенный вариант, не наполненный техниками. Черт. Если нейтрализуют твою пустоту или как там плотной территории, даже я смогу тебя ударить. Да. Лучшей контрмерой в чужих владениях будет. Расширение своей территории. Останется Сатору Готя! Расширение территории. Бесконечная пустота. Мои владения подавили, что ли? Итак, кто велел тебе напасть на меня? спасем его? Хочешь спасти его? Тогда иди. Ты не из тех, кто слушается приказов. Говори уже, чья это идея? Так я тебе и сказал, сволочь. Выкладывай, иначе изгоню. <свеч> Цветочки! Это же проклятие. <свист> Он нашел. Умеет скрывать присутствие. Мне очень жаль. Становится интереснее. Ты будешь смотреть фильмы и сражаться со мной. С вами? Вы учишь азы и их применение. <свист> <свист> Опаздывает. Как здесь мирно. Что с Жога? Гето? Помирает. Жога? Ханами? Рад, что вы... целы. We'll be right